Привет, девчонки! Это видео специально для проекта Валим из офиса», и посвящено оно мобильному приложению, которое называется Periscope. Это разработка Твиттера и наверняка вы уже что-то слышали об этом мобильном приложении. По сути, это социальная сеть, в которой мы делимся уже не твитами, не постами и даже не фотографиями, а целыми видеотрансляциями. То есть вы можете показывать в прямом эфире видео для своих подписчиков. Как пользоваться перископом? Для начала нужно установить это мобильное приложение к себе на смартфон. Это можно сделать как на операционную систему iOS, так и на Android. Нужно установить это приложение, зарегистрироваться в нем и находить себе подписчиков. Начать это можно делать в Твиттере, поскольку вам нужно будет зарегистрироваться в Твиттере. А дальше продолжать искать подписчиков, например, уже у тех, на кого подписаны в Твиттере. Зачем все это нужно? Конечно же, это нужно в первую очередь для того, чтобы делиться своими эмоциями, тем, что вас окружает. Вообще расширять границы тем людям, которые за вами следят, которые смотрят ваши видео. Но также вы можете это использовать для своего бизнеса. Если вы, например, уже ведете страничку своего интернет-магазина или своего интернет-проекта в Инстаграме, то теперь можно вести еще и видео трансляции то есть это дополнительное развитие вашего бренда вашего магазина вашего проекта вы становитесь еще ближе к вашим покупателям к тем кто за вами следует кто за вами следит кто ждет от вас какой-то информации вы можете в прямом эфире делиться впечатлениями по сути вы можете проводить прямо с телефона не имея никакого дополнительного программного обеспечения целые вебинары и приглашать на них своих подписчиков во время вебинаров и во время этих видеотрансляций подписчики могут ставить вам лайки. И чем больше лайков они поставят, тем выше продвинется ваше видео в рейтинге и тем больше подписчиков у вас будет. В течение 24 часов после окончания видеовстречи ваше видео также будет доступно для просмотра или обсуждения. Конечно, ваша задача – делать качественные, интересные видео, чтобы набирать побольше лайков и продвигаться повыше в рейтинге. Если у вас есть свой бизнес, свой интернет-проект, свой интернет-магазин, то вам обязательно нужно использовать новые возможности, которые дает мобильное приложение Перископ, так как это совершенно новый шаг в развитии соцсетей, в развитии отношений со своими подписчиками, со своими клиентами. И это, конечно же, даст увеличение ваших продаж и увеличение лояльности ваших клиентов.